Сегодня мы с Женькой встали охренеть, как рано, в 5 утра. Я подготовилась к дороге. Да, я потому что уже чувствую, ну, что я сейчас прям легусь спать. Прям сегодня лягу. мы хотим объехать всю страну по кругу, через горы проехать и посмотреть с другой в северную часть. Да. да, это точно. Вчера южную часть смотрели. Солба не жалко не получилось. А паспорта мы взяли? Нет. Мы хотели взять. Мы их взяли. Как обычно. Мы их никогда не берем никуда. А что? Пусть Хорошо в лежат. России в аэропорт взяли. Пусть дом на шар. Айкурил бутербродик возьми. Блин. Малыши. Хорошие такие. Нифига себе какие дурники. Чудо не произошло. И с первого раза мы все, конечно же, не взяли. Поэтому возвращаемся. Давай, давай, уже. Кого давай, давай. Давай, давай, давай. Отнимай, давай. Давай, давай. Глупый. Тем по кусочку. Может, Давай, что это мусокол мозги ходит? Такие хорошие. Чуть не расплакалась. Только такие миленькие, такие маленькие, такие прям. Женька просыпается. Кофеечек. Ждет Женечка. Доброго утра! Купили билет на паром, стоит 4,5 евро. Вот такой вот паром. Короче, плыть от силы, наверное, минут 5-7. Что то там усорвала, расскажи нам. Что Я ты искала. там нашла? Мята? Мяту. И лимон. Это лимон? Да. Ну, Что-то он, мне кажется, недоспелый доспелый горщит. А может он переспелый? Ну попробуй. Горький? Видимо, недоспелый. Горкий. Горький? Сюда. Почему тут ничего не спелое в августе? Хм. Когда это все спеет, интересно? Все, не выдержала. Самый лучший попутчик. Все время в такой позе. Наш завтрак. приехали с Женькой покорять самую высокую точку Черногории. Угу. Савин Кук. Ягодка. Женьку убили. Почему это не непутевок? Сердце бьется. Не страшно. Блин. Она вон куда Женька куда подниматься. Вон она сомнёт. Класс. Ну вот на первом подъемнике мы на середину поднялись. Живой? Я всем вот спотела. А Сухи виды смотреть сюда. Теперь второй подъемник, более резкий, на самую вершину. Не <связывая> <связывая> голова, голова. Моя самая смелая девочка. смелая девочка угу. почти приехали ну вот поднялись дальше пешочком осилит ли Женька пешочком проход А вообще вот этот? А мы туда забираться не будем, Женька. Ладно, пожалуйста. Да не пойду, не пойду, успокойся. Жень, что сразу плакал? Да Не полезу, не полезу я. Ты что такая переживучая мать? Ты, Ты не пойдешь туда? Ну, нет, не пойду, не пойду. <свят> Меня так Женька запрещает на камушек с краю вставать для фотографии. Мне никуда нельзя. Ходи куда ходишь, только у меня тут камень. Никуда. Че тебя тут не сидится? Тут тоже хорошо. Чулин угу. Короче, у нас случилось ЧП. ЧП Фиаска. у Женьки линза выпала. С собой запасных нету. Ну, так вот, смотрите. Будет пират теперь у нас. Капитан Женька воробей. Да, не очень, конечно. Весело. Хотя бы я ее поймала, когда из глаза выпала ура Женька жива глаз красный но ну, не сильно спасли ура приехали Женька на Черное озеро районе километр надо пройти до озера еня дикую малину нашла ну как вот и черное озеро Завтрак у нас наконец-то. А час дня. А на берегу Черного озера. А ты сколько не ел там? На можно отъедать. С видом на самую высокую гору, когда там что поднимались. Это мы на нее поднимались? Да. А смогли прям с горы озера спрыгнуть? Ну конечно могли. Дабуграб, если бы дошли до верха, мы бы увидели это озеро. Нам они не дошли. Да. Время не стали терять. Его кое у кого там нервы подводят, да? Но тут же лучше, чем на горе. Ну это да. Тут не страшно. Да, Женька. Вода имеет потрясающий изумрудный оттенок. Зеленая, зеленая. Какая вода тут! Ну, примерно, как вчера на, на лужицком пляже. Мне, тепло. Много, что мои купальники не да. Мне понравилось там даже больше, чем в горах. Еще бы купальники взяли было. Изумрудный цвет, красивый. Да, И горы, пейзаж такой, конечно. Это что-то с чем-то. И теперь мы наконец-то едем на мост, самый высокий мост в Европе. А вообще это самый высокий автомобильный мост в Европе. 172 метра высотой. А во время войны, когда завладели Черногории, товарищи да, Черногоры, Югославии, итальянцы, угу. главный инженер этого моста, он ушел в партизаны и помогал партизанам. И взорвал центральную арку, самую высокую моста. Из-за этого вся атака. Атакующий мощь Италии тут остановилась, из-за того, что мост взорвали. И они узнают, что это лично их не враг, но соленья этот помощник. А после войны его по-быстрому отстроили заново эту арку. считай весь мост сохранили. И атаку остановили итальянцев.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 да, отлично. воды это... Опять же, опять же Да, уже поздно. Еле, что воды? Ты что за глаза закрываешь? Ой. Ой. Окей. Okay. Окей. Осечка. Окей. Так, женек. Не зря не страшно. отказалась. А? Да. на двоих стоил 40 евро. Если по одному кататься 130 стоит на одного. Мост Джордж — самый крупный в Европе автомобильный мост. Высота его 172 метра. Жалип. Воздвигнут он над рекой Тара, которая образует самый глубокий в Европе и второй в мире каньон. Она голубая-голубая. Поедем? Я бы сейчас занорнула куда-нибудь. А, ну. Очередная наша стоянка. Парк Београдская гора. Жень, как обычно, с бодра. Бычок наш. Через холодную. Попробуем купаются. Люди. Раз. Раз. Два, три. Бятки только возьми. Вот на камушку с тобой. А что это далеко? Нормально, метров сто наверное. Нет. Не холодно, мас? Нет. Такая теплая. Ну, теплый, ну, мне кажется в море она теплее была Такая клевая, в общем, да? такая приятная Ну потому что Почему? не соленые, пресные. Смелая женщина опять пошла в ледяную воду Она не ледяная насколько... Главный минус это камни Очень острые камни Зато какая чистая вода Ледское озеро находится в горах Посреди леса Лощинка Изумительно чистая, изумрудная вода И очень освежающая Метров 5 глубины, а видно все равно дно, когда плывешь. Живи на копну, по ночи лови рыбу тоже. Это а? it it а? Кто это? Выдра. Ни хрена себе. Ты откуда Ты снова? Ты наугад сказала? Да. Я люди пух, Блин пух, пух, пух, пух, пух, пух, пух, пух, Закрыл свой Красиво. магазинчик, вышел, прогулялся на площадь. Класс. Приехали в местный ресторан Савардак. в виде какого-то бунгала. Не бунгала, как юрты выглядят из сена. То, что он там съездит. Очень атмосферное местечко. Рядом речка протекает. Короче, куда хотели, не попали. Не было у них уже места. Приехали в водяницу. А, мы находимся в городе Калашин. Гор городок красивый. По красивый. Почему мы здесь не живем? Я бы даже хотел. Я съем сейчас все. Что мне недобре? Шопский салат принесли. И каймак. Каймак хочу сырная с чем-то. Сыр с чем-то. А там что-то еще внизу есть Жень. Лук что ли? Огурцы. Шопский салат это, короче, салат весенний. Огурцы, помидоры и сыр. Ну, сыр клевый. Короче, этот сыр с хлебом просто mm -hmm. очень вкусно. Наконец нам все принесли. Кочемак и телятину томленую. Все, же ради. Давай, Женя, начинаем. Начинаем. Это Давай. кочемак есть? Кочемак, да. Очень вкусно. Ну, в принципе, обычный картошка, обычный сыр. Но очень нежный сыр. Прям дает варцов. А теперь? Давай. Она Она просто бы умри. Она как вкусно Она Кабленная в каком-то соусе Она лежит, конечно, в передаче в вкус, но это охренелись Что-то мы не Делядина оселили Телятина обязательно к съеданию Просто <с Вкусно Я такого мяса вообще не помню Когда в последний раз съела Я даже готова была расплакаться Даже в Дагестане хуже было, же. Ресторан в водянице. Женька сытая наконец-то. Сытая, довольная. Чуть мы не успели, конечно, в монастыре на подвесной мост еще хотели заехать, но теперь домой. Еще два часа до дома ехать. Мне прям вообще не Если не считать гору, конечно. На гор может было не заезжать? Но виды зато какие. Ну все, мы в путь. Короче, в одинице, ресторан. Советуем посещение. Да, обязательно посещение. Так, время уже без 15.12. Мы наконец добрались до дома. Сегодня день был какой-то насыщенный, прям чересчур. Угу. Ужасно устали. Поэтому ворубаемся спать. Спокойной ночи.